Индийский чай дарджилинг юнгпана производит в предгорьях Гималаев в долине со всех сторон, окруженной горами. Изоляция от внешнего мира создала на плантациях юнгпана особый климат, позволяющий выращивать чай, превосходящий многие другие сорта дарджилинга. На фестивале 2008 года именно этот сорт чая был признан лучшим в мире его маленькие золотистые листочки при заваривании дают густой карамельно-коричневый настой с пикантным ароматом в котором можно уловить мускатные нотки и яркое послевкусие